Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале «Все о микрозаймах». В этом выпуске мы с вами поговорим, в каких микрофинансовых организациях категорически нельзя брать микрозаймы, в каких можно. Вы увидите сейчас два э, списка, где можно, где нельзя. И потом, после этого всего, я подведу итоги и расскажу вам, почему нельзя, а почему можно. В этом выпуске будет интересно, полезно. Оставайся, подписывайся, ставь лайк и пиши комментарии. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что мы открыли свою телеграм-группу. Там мы будем выкладывать полезную информацию о микрофинансовых организациях. Там будет очень много опросов. Мы будем смотреть, что вам интересно, а что нет. Мы будем проводить там конкурсы, будем проводить розыгрыши бесплатных консультаций. Все, что вам нужно, это сейчас прям... Смотря это видео, ниже нажать, перейти в Telegram подписаться на нашу группу, ссылочка будет в описании и ожидать розыгрышей, информации и всего подобного про микрофинансовые компании. два списка можно нельзя и почему же я все-таки считаю именно так во первых это наверное даже и объединит да и нет почему потому что во первых процесс взыскания долгов если вы выходите в просрочку то поверьте мне мало уж не покажется вы для моих фраз сразу говорите и делаете. «да», «нет» для себя, и вы поймете, в чем разница. Второе. Дополнительные услуги, которые подключают вам незаметно, и вы не знаете, есть ли у вас или нету, Или вы, например, убираете галочку, а страховка автоматически вам навязывается. Есть такие компании, которые не хотят убирать данные страховки, поэтому это уже второй подпункт почему я думаю что да можно нет нельзя ну и третье это некоторые микрофинансовые организации просто не принимают заявление об отзыве согласия взаимодействия с третьими лицами то есть нельзя можно в принципе отправить но они их не принимают и соответственно по почте почту не разбирают и соответственно никакого отзыва согласия мы не видим также отзыв персональных данных это тоже немаловажно что после закрытия займа когда вы закрываете вы берете справку об отсутствии задолженности в этой компании, люди часто пишут а, об отзыве согласия именно персональных данных, вот некоторые компании также не принимают такие заявления и соответственно они а, не прекращают работу по вам, и просто когда вы не делаете отзыв персональных данных, то компания имеет право передать ваш долг из одной МФО в другую и, и так далее, то есть продавать ваши данные. Да, существует черный рынок микрофинансовых компаний, где они... Взяли у одних данные, продали туда, те продали туда, и на этом идет весь бизнес. Это Россия, к сожалению. Четвертое, это самое главное, коллекторские агентства. Некоторые микрофинансовые организации не передают коллекторам, а сами пытаются выбивать долги. А некоторые компании передают коллекторам, это которые не находились в списке. Вот а, эти компании, где категорически нельзя брать займы, вот они передают коллекторам, а в основном черным коллекторам, и те просто по жесткому начинают работать. А, ну а как работают коллекторы, вы прекрасно понимаете. А, некоторые даже бывают ситуации о том, что берут фотографии ваших родственников, подставляют их на порно-картинки и так далее. То есть там рассылают по друзьям эти все картиночки. Вот это черные коллекторы, с ними бороться очень трудно, их очень трудно вычислить и найти, поэтому в графе, где вы видели в списке, категорически нельзя брать микрозаймы. Вот это вот все присутствует. Что ж, я надеюсь, вам понравился данный выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.